Приветствую автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. А в связи с последними событиями, да, многие уже заметили, что происходит, ну, как называют, там, импортозамещение определенные, да, законы принимаются. Вот эта шелуха непонятная на эстрадном Олимпе отлетает, типа Пугачевых, там, Галкиных, да, и им подобных, мы все это видим, вот. И делают выводы, ну все, Россия сейчас воспрянет, сейчас все будет хорошо. Нет, друзья, еще рано так думать. Не, не, не так быстро, не так воспрянет, не все хорошо. Пока, пока вот лично я вижу просто, что вот игроки, вот эти хозяева денег, да, тот, кто э, вот эту фигуру России разыгрывает, вот эту карту, делают определенные шаги, Путин двигается туда-то, да, вот. Это еще не значит, что что-то вот прям радикально поменяется. Потому что, в первую очередь, конечно же, государство – это, в отличие от людей, это экономика. А на сегодня у нас есть такая паразитирующая организация, как Высшая Школа Экономики, которая прозападная на 100%. Просто за нее посмотрите. Она как раз сейчас... Семенной фонд Вавилова, Вавилова, Академика Вавилова хочет продать вот, все, что в наши достижения советские были, и не только это, именно она нам школа сейчас насаждает, то, что там дети изучают, именно вот это вот так называемая высшая школа экономики. то есть чтобы вы были потребителями с компетенциями, а не думали своей головой. Так что пока эту высшую школу экономику не сметут, о чем-то более-менее конкретном говорить рано, просто рано. Ну кто-то скажет, ну кто же ее сметет? Ну также и чубайсы Раньше говорили, что не сметывают, но, однако, взяли Чубайса и ушли, и все, нет Чубайса, ушел Чубайс. Также и с этим либо это произойдет, либо нет, но пока говорить рано, пока школа, вот эта высшая школа экономики, не уберут от нее все инструменты управления страной. Потому что, повторяю, она на процентов вся западная. И, как я говорил вам, пока вы не увидите... Что включается печатный станок? М -м, вообще никакая игра не меняется. Вообще. И именно печатный станок не просто как сам по себе для фантиков печатания. Нет, а то, как я вам говорил, что печатный станок для того, чтобы пускать это все в производство. Но, ну, некоторые начинают заявлять, да как-то товары же они станут дороже, если эта же цена пойдет в товар. Соответственно, товар будет дороже, будет инфляция. Да ты сам не понимаешь, что говоришь. Да нет, я понимаю, что говорю. Я-то понимаю, что говорю. Потому что м -м, люди путают. Это государство. Государство делает. Печатный станок государство включает. О, производство и так далее. Науку Это, вот эти вот деньги пойдут. Смотрите, вот вам нужна дорога или школа. Ну какой же это? Это, блин, это с одной стороны, это товар, конечно же. Конечно же, это товар. Но это товар, который не включается в стоимость. Вы что ли за это платить будете? Вам что ли это продавать будут? Нет, вы будете пользоваться этой дорогой. А вам какая разница, за сколько эта дорога построена? Если не будет, я, я повторяю, ни налоговой, ничего этого не будет. Всех этих фискальных органов. Зато деньги, которые с этой дороги получат люди, или с постройства школы, или еще с подобных государственных м, проектов каких-либо. Ведь сегодня м, просто коммерсанты, сотни коммерсантов кормятся именно вот на том, что они залазят в этот государственный кошелек. Через знакомство или еще как-то аффилированы вот к этому ко всему, и у них есть возможность получать вот эти контракты государственные вот. ну, это начиная с постройки домов там не знаю и заканчивая там, в школах там, на питание да? вот. поставлять питание в школу вот ты получил этот контракт соответственно ты доставляешь и у тебя уже твои средства твоя бухгалтерия уже работает несколько иначе она уже повысилась вот. Почему это важно? Потому что ну, вот, как вы хотите увеличить ВВП, да, валовый продукт, с маленькой денежной массой? Как вы это намерены сделать? Вот, ну, Китайцев, как я уже говорил, я не думаю, что их там миллиард, вот, но тем не менее их больше, да, чем нас. Понятно, что у них ВВП будет больше, больше людей, больше денежной массы, чтобы всех этих людей пропитать. Больше ВВП. Но это, это логика, это математика первого класса. И если вы хотите ВВП больше, и в Америке, соответственно, ВВП больше. Потому что там печатный станок работает на ура. Ну, не так немножко, конечно, как я говорил. Там он в возвращенной форме, но тем не менее. То есть там просто эту денежную басу они печатают и для других стран. Да? Но тем не менее это работает на них. Не на людей как таковых, но как-то вот в ВВП это все проходит, и, соответственно, все складывается в ВВП больше. А я хотел и говорю вам, чтобы все работало на нас, на обычных людей. То есть пока вы не увидите, что этот печатный станок включен, что люди, которые строят дороги, дома, школы, больницы, что они получают нормально, а эти деньги они соответственно будут вот как раз в экономику, в товары и пускать, покупать то, что у нас сегодня разравнивается тракторами нет соответственно акцизных марок, да, на товары какие-то хорошие товары, но акцизной марки нет все под трактор вот. типа, ну по закону нельзя вот. либо просрочка срок годности вышел, а почему уходит срок годности? ну, наверное, потому что люди ее не купили, а почему люди ее не купили? ну, либо денег нет, либо слишком много выпускают, одну из двух третьего тут как бы, ну, не дано, наверное вот. так что Пока вы не увидите, что это все происходит, то ну, о чем можно говорить? О, о какой перемене, смене игры, да? какой перемене ветра, розы ветров, пока нет, друзья, пока еще рано. Так что вот такой логический вам вывод. Пока рано говорить об этом. Ну что ж, до следующего видео автономные лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Пока.